Приветствую, мои родные и любимые! С вами Елена Дегурова и, конечно же, самый точный энерго-вибрационный прогноз на неделю для Овна. Кстати, я напоминаю, что уже активно идет запись на встречу ежемесячного нашего прогноза на май, которая состоится 5 мая. Если вы так же, как и многие другие, хотите участвовать, ставьте лайк к этому видео, делайте репост, подписывайтесь на наш канал и под этим видео вы найдете найдете ссылку для участия. А сейчас прогноз мои родные. В первой половине недели овны будут способны проявить свои бойцовские качества в деле отстаивания своих интересов. Вы будете нацелены на достижение конкретного результата в абсолютно любом деле. Вырастут ваши личные амбиции. У некоторых из тех, кто склонен э, строить карьеру, это будет, ну, вы знаете, наверное, э, все-таки такой конфликтный немножко период, когда придется вести даже трудную борьбу, отстаивать свое место под солнцем. Если вы привыкли к спокойной жизни, то этот период покажется вам крайне неблагоприятным и нервным. Вторая же половина недели может быть связана с досадным срывом ваших планов относительно некой дальней поездки или путешествия. Также у вас может усилиться интерес ко всему тайному, скрытому, а также к духовному развитию и даже к религии. Вместе с тем в эти дни размываются ваши понятия о правилах и нормах поведениях. Вы можете не ощущать четкой границы между Добром и злом, что, собственно говоря, может привести к некоторым ошибочным поступкам. А что относительно любви? В начале этой недели влюбленные овны склонны строить большие планы на будущее. Важно, чтобы любимый человек их тоже с вами разделял. Хорошие условия для эмоционального и чувственного раскрытия обещают такие дни, как 12 и 13 апреля, при условии, что вы будете действовать по обстоятельствам, а не пытаться ими руководить. Наблюдаем, не контролируем. Помните, это ваш девиз, особенно на эту неделю. «Выходные дни вновь станут источником напряжения». В это время высока вероятность продемонстрировать партнеру ну, не самые лучшие качества своей натуры. несдержанность, раздражительность, непоследовательность, упрямство. Вспомните эти качества и постарайтесь их не проявлять на выходные. А что же касаемо карьеров и финансов? У ОВНов на этой неделе могут улучшиться отношения с начальством. Возможно, вам доверят серьезную и ответственную работу, что будет способствовать росту ваших доходов. Старайтесь действовать методично, не отступая от ранее принятого плана работы. График должен исполняться при любых условиях. От личных инициатив, мои родные, лучше пока воздержаться. Ну что, вот такова будет неделя. Я напоминаю, что 5 мая состоится очередная встреча для того, чтобы я поделилась с вами самыми-самыми эффективными секретами и прогнозами на май месяц, где вы получите детальный гороскоп по каждому знаку зодиака. Вы получите гороскоп для каждого... По году рождения, а также вибрационный фэн-шуй и вибрационные активации. Не пропустите это важное события, которое поможет вам стать еще более счастливыми. Чтобы стать участником, ставьте лайк, делайте репост, подписывайтесь на наш канал и под этим видео вы увидите ссылку на участие. И, конечно же, мои родные, вы всегда можете заказать индивидуальный прогноз для себя, либо для своих близких, где я вам дам четкое описание каждой недели, точнее даже дня каждой недели, на которую вы вы закажете прогноз, либо сделаю вам индивидуальный прогноз на месяц, где также распишу каждый день. Примеры этих прогнозов вы тоже можете найти под этим видео, посмотреть, определиться, какой для вас более подходящий прогноз и заказать. Ну что, мои родные, с вами была Елена Дегурова и, конечно же, самый точный энерго-вибрационный прогноз на эту неделю. До новых встреч! Нежно обнимаю в чате и... Обещайте стать еще более счастливыми! Пока-пока, мои родные!